Впервые участниками соревнований стали спортсмены всех возрастов. Для кого-то это были первые соревнования, но для всех это возможность получить билет на чемпионат и первенство мира. Участие в соревнованиях приняли команды Казанского федерального университета. Мы готовились к этим соревнованиям. У нас были также летом сборы, специально направленные на то, чтобы мы набрали физическую форму. Помогает поверить в себя, раскрыться эмоционально, физически. Очень помогает.